Коллеги, всех приветствую! Предлагаю оперативно посмотреть, что у нас есть интересного на рынке и согласовать до завтрашнего нашего прямого эфира торговые возможности. Начнем с неочевидного инструмента, с новозеландского доллара. Торговая ситуация с прошлой недели остается актуальной еще во вторник я говорил, что нас интересует шорт. Шорт от уровня 0.64.36 неплохо будет отсюда зайти в продажу. А то здесь у нас сформирован фикс-префикс, разворотная ситуация и потенциал движения. Здесь мы можем заработать порядка 180 пунктов. Поэтому от уровня 64.36 из 100% до маргинальной области можно искать продажу. То 64.36 30... 5, допустим 6450 50 вот в этой в этих областях э, можно поставить два лимитных ордера но я этого делать не рекомендую по той простой причине что у нас есть и обратная ситуация обратный сигнал чего я не очень не люблю на да, то есть это фибоначчи хоть я по ним и не торгую но тем не менее этот момент необходимо все-таки обговорить. То есть неплохо, ну, в принципе, неплохо отработалось 50%, и цель у нас находится вот здесь, вот в этой области, то есть захаем. И если, да, то есть по какой-то причине цена пойдет все-таки выше, то э, ситуация будет нарушена, и, естественно, нас по стопам вынесет. Поэтому я предлагаю поставить торговые сигналы на эти уровни и уже по ситуации наблюдать. Что еще плохо, что вот здесь у нас огромные кластерные вливания, да то есть кластерный объем о чем это говорит о том что как только цена сможет преодолеть вот всю вот эту проторговку она может достаточно таким резким шпилем улететь наверх поэтому нужно быть аккуратным я предлагаю выставить какие-нибудь уведомления на да, то есть зву звуковые алерты и уже по ситуации заходить в рынок пока и лонг возможен, и шорт возможен, просто больше субъективно я по новозеландцу жду непосредственно продажи, поэтому учитываем это в своей торговой в своем торговом подходе дальше по нефти по нефти нужно сегодня быть аккуратным а ТАСС малость глючит и уже перекидывает на следующие контракты, которых еще нет, поэтому не забудьте вручную пока включить покажу вручную включить необходимо контракт декабрьский за 9 как только пройдет обновление тогда будет нормально работать continuous что у нас по нефти по нефти была двоякая ситуация в принципе она частично отработала цена сходила вниз как я говорил во вторник и уже да то есть какие-то телодвижения пытается сделать наверх но и подходит к 10% маргинальной зоны поэтому максимум сколько я здесь вижу цена сможет пройти пунктов 75 и потом есть вероятность что мы увидим какой-либо откат но мне вот эта кишка очень не нравится то есть максимальная некрасивая ситуация поэтому если у вас есть возможность лучше в нефть пока не лезть либо торговать условно говоря от границ вот этой области вот этого канала вот поэтому на текущий момент ситуация остается без изменений и наш торговый торговый подход также остается без изменений а, продаем условно говоря с верхней границы и с ней с, с нижней покупаем пока какой-либо нормальной тенденция не наблюдается ну и плюс по лимитным ордерам все в покупку заложено поэтому пока существенных продаж лично я не вижу поэтому не интересно по фунту смотрите по фунту э, неплохо так сходил честно скажу очень надеялся, что цена успеет сходить сюда, прежде чем пойдет хороший рост, но этого не произошло. Дальше 13 ноября я делал коррекцию нашего, скажем так, прогноза на торговой возможности. И уже от уровня 1.2833 со стопом пунктов 25 можно было неплохо так покупать. Сейчас цена у нас прошла уже порядка 140 пунктов и подходит к одной второй маргинальной области. Плюс здесь у нас хороший мощный открытый интерес, который 100% цену будет останавливать. Это 1.30. Я думаю, можно потихоньку уже искать фикс позиции. Да, то есть как минимум половина позиции можно точно прикрыть что касается коррекции, наиболее интересный для нас на текущий момент уровень для коррекции это 1.2918. поэтому как только цена там сразу либо там через верх тест открытого интереса да, то есть коррекция пойдет в первую очередь вот сюда и отсюда можно будет в принципе покупать монет поэтому я пока рассматриваю вот такое движение цены я думаю завтрака вторника будет более понятно ну и плюс экономический календарь подробнее разберем поэтому фунт пока если вы в позиции ищем где выйти если вы находитесь в свободном поиске то пока фунт лучше не трогать дальше евро евро благополучно по плану сходил сейчас мы подошли к первой цели и точно нужно фиксировать позицию на самом деле я планирую что данный инструмент вырастет еще поэтому спешите да то есть полностью закрытием всех позиций ну, можно в принципе закрыть и потом просто элементарно перезайти так по маргинальной зоне 1 10 15 где-то вот так да а... Теоретически, есть возможность, что цена пройдет еще пунктиков где-то 35 и потом уже потихоньку начнется разворот. Поэтому вот сюда до месячного паца. и дальше уже давайте посмотрим по ситуации. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Вот ситуация примерно вот такая может быть. И дальше на продолжение движения цены. По точкам входа, это 1.10.73, это 1.10.500, это 1.10.35. Стоп примерно всегда от 20 до 30 тиков на ваше усмотрение. Максимальная цель, которую я вижу, это вот этот месячный пост, это 1.11.950. Выше нет смысла пока ценить, да и предпосылок, и катализатора элементарно нет, поэтому... Поэтому аккуратнее. Ну и плюс, напоминаю, цена у нас находится сейчас вот здесь, поэтому не спешим совершать какие-то важные телодвижения. Поэтому аккуратнее. А ближайшее важное телодвижение, да, где могут цены останавливаться, как раз таки вот здесь. Поэтому внимательно смотрим на исторический график. Дальше, по канадцу все идет по плану. Цена у нас дошла до уровня 75-400, чуть пониже, и у нас а, развернулась наверх. Был тест уровня 75-600, то есть сходил ниже, ну и сейчас двигается наверх. Поэтому как минимум до уровня 75-900 есть все шансы, что мы цену в ближайшее время увидим. Давайте маргинальную зону поменяем, 75-355. Да, вот что у нас получается Поэтому максимум, что сейчас, да, можно дождаться вот такой коррекции И дальше Вот сюда Поэтому, с... Поэтому внимательно смотрим на канадца. При наличии в идеале, да, то есть кластерных вливаний Нужно заходить, будет выглядеть достаточно интересно и многообещающе Давайте немного скорректируем кластер свечи но нет, принципиально ничего не поменялось. Поэтому Поэтому здесь все. Дальше. sip Речь была о том, что необходимо дождаться уровня 31.10 и оттуда продавать. Кто смог лимитку выставлял, либо ночью не спал. Ну, буквально тут отщепить пунктов 7. Принципиально большого коррекционного движения не получилось. Поэтому. Не будем выпендриваться и искать какие-либо продажи По той простой причине, что все-таки конец Конец года, квартальная отчетность И все хотят в Америке получить бонусы Поэтому акции растут как на дрожжах На счет красивых чисел За счет красивых чисел и хороших продаж Поэтому, ну что ж теперь поделать а, Давайте посмотрим, откуда у нас Можем мы натянуть нашу маргинальную область ну, Давайте попробуем ну-ка, автоматом на самом деле СИП такой инструмент, который может расти безгранично долго, поэтому сложно, так, вот так, сложно прогнозировать, откуда он все-таки остановится, в связи с чем предлагаю пока не выпендриваться, да, то есть и просто искать позиции по направлению движения цены, вот. Как результат, сейчас самое интересное искать при наличии коррекции покупки от уровня 31.10. Вероятность того, что дойдет до 31 на самом деле небольшая, но если дойдет, то обязательно уйдет ниже. То есть 3100, я думаю, цену не удержит. Поэтому смотрите, вариант по факту 2. Коррекция к уровню 31.10, поэтому теоретически можно продавать, но это будет против шерсти. И тогда движение цены за 31.50, то есть выше 31.50. Либо коррекция к уровню 30.91.50 и уже покупки вот отсюда. Вероятность того, что именно 50 остановит, лично я в это не верю, но хотя бы 30.95.75. Поэтому данный уровень я убираю. Вот, и остается только два интересных, две интересные точки входа. По внутри дня еще раз напоминаю, что нужно смотреть рынчика свой график и там более подробно будет понятно, откуда заходить. Так, давайте посмотрим тезис, но а это у меня так не понял. А где все остальное? А все остальное по ходу дела в ОТСе что-то как-то. Нет, все нормально а, так ну 30 ну, можно в принципе взять по внутри дня цель 313 25 313 25 и при наличии коррекция попробовать зайти от нее но такое хотя может может отработать даже вот так это мысль именно для моих выпускников студентов кто торгует в первую очередь внутри дня а, обращаем внимание на уровень 31 19 и на уровень 31 13 25 отсюда теоретически можно взять покупки вот, больше здесь ничего интересного я не вижу так и давайте последнее на сегодня это у нас золотишко золото золото золото по золоту я говорил о том, что не стоит спешить, какая-то непонятная ситуация может ходить туда-сюда и в принципе такая же непонятная хрень она и происходила. Сегодня уже с утра с ребятами общались и искали покупки, но лично я покупок не вижу. Что мы сейчас видим? Сейчас сносятся стопы вот на этих лоях и поэтому я бы не спешил лезть против тренда искать покупок более чем уверен что вот обратно к уровню 1455 1450 цена может вернуться вот в принципе вся логическая мысль протестировали мы одну вторую и сейчас вполне цена может выйти даже за 1445 да, то есть за сто процентов вот этой маргинальной области поэтому я бы посоветовал по золоту быть аккуратнее ну и плюс сегодня понедельник и день такой тестовый здесь открывается позиции на всю предстоящую неделю поэтому будьте аккуратнее на этом у меня все завтра мы с вами как обычно в 7 по москве встречаемся если будут интересные моменты ситуации присылайте мне заранее их разберем напоминаю что э, есть такое хорошее понятие риск-менеджмент и money-менеджмент не забывайте его контролировать также рекомендую трейдерам не забывать вести торговый журнал, потому что это максимально объективная вещь под названием статистика, которая показывает какой торговый метод и как у вас хорошо работает. Спонтанные сделки ни к чему хорошему не приводят. На этом, ребята, у меня все. Всем спасибо и успехов в торговле. Пока-пока.